Привет, друзья! У нас будет обзор а -а -а. наших покупок. Покупок из магазина Фикс прайс. Ой, меня не видим, видим, видим, фикс прайс. Ну что, покажем, какие мы игрушки купили. да? Смотрите, смотрите какие у нас гемотики! Какие у нас бегемотики! Давай ближе покажем. Вот такие бегемотики. Ну, тут акулки нарисованы. Но там попадаются и бегемотики. Наверное, многие уже брали. Да, у моей Слушай. сестры Вета там и... бегемоты. Бегемоты. И... И... Ой, акулы. Там... А, там акулы попались. А мы потом посмотрим, я что у нас открылся. там. Открыто, да. Что а, у нас будет. Я ничего сочетую. Да, Молодец. Да. Потом. Камила у нас спарвала. Коробочку. коробочку, да, ну мы покажем. Это вот такая вот деревянная игрушка. Ага. называется попробуй найти баланс. Здесь идут вот такие фигурки. Дерев... все деревянное, все яркое, красивое. Панда. Да, панда. как раз вот для маленьких таких деток. Тига. Лягушка. Лебра. Потом Леб. лев, тигр, слоник. Панда. И зебра. Да, и вот такая вот деревянная платформа. И надо поставить эти фигурки, чтобы они у нас что сделали? Не упали. Не упали. Давай, Камила, ты ставь. Не Тигра. Тигра мы поставили. Это лев. А -а -а! А -а -а! У Богдана все упало. Это лев, это их можно боком ложить, не обязательно Это... ровно. Я Это слон. Слон. А Камила камера. играла, у Камилы все хорошо получалось. Да? Да, Камила уже пробовала делать. Это для Их можно вот так вот боком И ложить, не обязательно ровно. Да. Да. А можно переворачивать, можно ровненько, можно боком. Камилу, подожди, а дай. А так же она тоже дай, не пойдет, дай, смотри. Вот так вот, если положить. Эмс. В общем, мы равновесие держать не немедленно. Да? Сейчас. Сейчас будет равновесие. Угу. Камила уже одним тигренком играет. ты не в тигренке. И все равно упала. В общем, у Богдана не получается. У Камилы раза три получилось. Ну что, смотрим следующую игру? Да. Что у нас будет следующее? Вот, у нас и вот игрушки, это, вот, и игра, вот это. да? Это мы пока убираем. Вот ну давай, показывай свою игру. Амила выбирала, и прям А нам не видно, кому ты показываешь? Мы же здесь, давай. Да, это набор для девочек, называется набор садовник. Вот такой вот наборчик. Дай, Там идет. Подожди, все, я я сделаю это идет лейка. Марец! Сделаю! Все <свят> наоборот! Давай я положу и покажу. Так не видно. Ложи. Вот такой вот наборчик. лейка, И, и тут да. есть вот это. Горшочек с цветком. И лопаточка. Лопаточка. И нохнет. <связывая> <и у связывая> да, это, листики, и запасные это, цветочки. Это Там можно разные, наверное, листики, да, делать и разные цветочки ставить. Вот так такой вот коробчик красивый. Да. На обратной стороне здесь нарисовано, как это все а, делать. Так, так следующее на ну, что? Вот такой катер, да, взяли катер. <связывая> можно а, с ним нет. в ванной играть. Да? Давай да. поближе покажу. Вот такой вот красивый катер. Игрушка. Тоже нужны, по-моему, бат... да, на батарейках нужны батарейки. Вот такой вот будем смотреть и, и играть. Мы да, вот такой вот игру, набор игровой пинг-понг мыльными пузырями называется. Да. То есть там две ракетки нарисованы. Вот, Подожди. Видите, да, видим. Две ракетки, да, надуваешь мыльный пузырек. Вот здесь кстати, состав, что там есть. Кстати, Мыльные тут... пузырики а, и все давай. это есть. Кстати, тут тресклют. Три плюс, конечно. Игры 3 плюс. Да, набор И вот такой вот у нас мыльных пузырьков. Да? Набор И катер. Это. Так. Вот такие вот мы купили. Багдаш, показывай. Вот такие вот мы купили карточки. Вот. Это мой английский. Да, вот мы нашли вот такие вот блокнотики для так, обучения. Это мне. Это тебе, конечно. Сейчас вот мы будем вот. показывать. Вот такой вот блокнотик английский. То есть здесь играть можно и учить. Вот здесь написано 120. Да что ж такое? Не приближаю. 120 новых английских слов выучи играя. То есть здесь внутри разные задания и нужно правильно ответить, соединить вот вопрос-ответ. А тут Получается, вот тоже нужно откатывать, что это вписывать. В общем, много разных вот таких, и на той, и на той стороне. Идут задания, и вот здесь и полностью бурночки нарисовано описаны. Изучаешь и закрепляешь новые слова. Здесь тоже выбирают, получается, слова какие-то. Ну, начали уже изучать английский. И будем дальше учить и Это русский. Да, это 75 головоломок для самых сообразительных называется. Там много из честно таких блокнотиков. Но это 5+. плюс. Там ну, разные. Такая есть Да. Эти тоже пригодятся и камили. Вот здесь вот соедини красными вот. стрелками. Кто кого боится, а зеленым, кто кого не боится. То есть нужно догадаться, вот подумать, правильно ответить. Здесь тоже это... обведи в кружки общие у картинок каждой пары вот такие вот задания ну то есть головоломки надо найти правильный ответ на каждое задание вот такие тоже карточки интересные тоже будем делать камила тоже будет потом заниматься и вот такую вот интересную штуку карточки я камиле взяла вот такая вот карточка здесь что написано нет, нет это обратная это... сторона вот она вот, от трех до пяти лет 30 карточек написано. За. Учимся читать играя, то есть занять ребенка легко. Вот здесь написано дома, в дороге на отдыхе. Вот такие вот классные карточки. На обратной стороне тоже там игра. Вот она состоит, картинка из трех букв и три картиночки. Надо вот Оно получается как пазл, Камиле пока интересно как пазл. Угу. И вместе с этим учить букву тоже. Что? Да, вот здесь тоже на обратной стороне задание, то есть можно ой, много разных ой, игр. Ой. Вот здесь соотношение идет, вот сор. Да, покажем на другой стороне. Это да, гадаться нужно, что это хор. Соответственно, здесь тоже сор хор. Вот он хор. Вот мы нашли хор. Все. вторая игра тоже у нас выиграна. И здесь много карточек. Здесь Ива, сыр получается. Такая мышка симпатичная, да? Жук, ну, все такие, дайте, да, дайте я вам потешу, Давай покажу. Ой, это надолго. Угу. Как собирать сюда? Мы сразу камели сразу понравилось это. Разве так буковки где у нас идут? Буковки у нас идут внизу. Как-то свернуты. Первый раз все правильно показываю. Вот. Молодец. Вот, получается, такой кусочек сыра и два таких мышонка симпатичных. На обратной стороне тоже будет задание. Просто да так нужно на И на обратной стороне тоже вот, жук. Бык. бык. Бык надо искать быка. Бык. Вот он, бык. Вот мы нашли быка. Вот, бык вот жук надо искать жука где будет жук вот дом в общем тоже это искать, счет. нужно догадываться это мне тоже и подходит. на сообразительность да подходит и да. камин ну, там написано три плюс но в принципе интересно всем давайте Вы... следующее смотреть давайте да, смотрите у меня где-то и того большая. да того, очень С Колокольчиком, конечно да Вы мы за раскраски. Раскраска у тебя. Смотри. Да, мы вот взяли вот такие вот. Моя большая раскраска у Богдашина называется. Всего 55 рублей стоит. Смотрите, Подожди, да. давай Багдашину покажем, потом ты свою расскажешь. А ну показывай, Богдаш, рассказывай. Я покажу, вот так поближе. Ложи на стол. Так, рассказывай. это волшебная раскраска. Ну это не совсем волшебная раскраска. Это раскраска обычными карандашами. Мы вот карандашики тоже сразу купили. А. И вот такие. Здесь нам понравилась раскраска, то что помимо того, что раскрашивать, здесь можно еще И, что делать? Играть. Да, разные играть. задания есть. Вот здесь, например, задание. Найди 9 отличий между картинками. Помимо ну, того, что мы разукрашиваем, да, Богдан любит искать картиночки, да? различия. Помимо того, что разукрашивать, здесь еще ну, много таких вот заданий, да? Ну, давай дальше показывай, рассказывай нам, что там дальше еще делать. Сейчас Богдаша расскажет про свою, потом ну, по твою. Очень посылку. много заданий. Еще тут э, непонятные. Угу. Да, надо... Найти дорогу. Сай. Шарику камень надо. да. Мячик. Старт. Старт финиш. Угу. Старт-финиш. В общем, очень интересно такая. Но ну, здесь такие более мелкие детальки есть вот на картинках. Вот такие вот. Она ну, для более взрослого, когда она рассылается. А у камилы идет вот такая Снимите. вот. Давай обложку покажем. Да? Вот такая мега вот раскраска. Называется животные. Там шарик. шарик там, да? О, там пазл. Что там? А, да, пазл можно собирать, урезать и доклеивать. Да? И, там зону... и здесь у камилы вот такие вот большие и, рисунки. Большие Здесь её, собачка, когда мама. Когда купили, очень-очень интересно было ее. Посмотрите, посмотрите. Что там и... еще? Хрюша такая, да. Ну, вот и такие вот, вот, вот большие зайки. И... Лисичка, да. Вот такие вот большие картиночки. И есть, и да. Вот. Да. И семейка. Все, конец. Тоже стоит 55 рублей. Да. Это у нас книжечка. Вот такие и... вот интересные мега раскраски у нас. да? Будем. Том разыпрашивать? Это мое. Конечно, твоё обязательно. Ну что, следующее смотрим? Да. Да. Давайте. Вот еще мячик какой можно дома гонять. У -у -у. Можно и вообще футбол, да. футбол играть. Можно футбол играть. Вот да и батарейки к нему купили, точно. Да, тут назад не нет, показано. Uh -huh. Мальчик играет дома uh -huh. на футбол. Потому что там посередине очень твердо, uh -huh. а по кругу там ну, мягко. Все мягко. Да? Он будет в стену реализации и вообще никакого. Аэрофутбол называется, да? Да. Вот такой вот мяч мы купили дома. Играть. И мы ничего не. Плюс три. Да, тоже написано плюс три. Там тоже нужны батарейки, как и Катер, мы тоже купили батарейки. Вот такие вот игрушечки замечательные мы купили, да? Да. А тут даже инструкция. Да, инструкция. Так, а потом... Да, там. в следующих видео будем открывать наши игрушки, да? да? Да, да, да. И что у нас дальше? Это уже у нас игрушки не из фикс прайса, да, но мы их сразу же в один день купили. Мы хотим тоже их показать. Что у нас следующее идет? Лего. У что? Лего? Бэтмен! Лего Бэтмен! Вот такой вот угу. классный. классный. Да? Классный. Вот такой вот человечек. А у Камилы что? Камила выбирала? Фиксики, фиксики. Фиксики, фиксики. фиксики. фиксики. да. Я давай поближе фиксики. покажем. Вот такие вот фиксики-пазл, да? Фиксики-пазл. Восвигается, красиво светится. О, глаз светится. <связывается> вот такие вот фиксики, идут вот пазл тоже три плюс. Мы брали для кого? Кам... Точно. Вот такой вот. Здесь идет синка, здесь идет идёт... <связывается> тофая, да. А потом и... ä... нолик, папус, да? папус и нолик, нолик по-моему, да. да. Здесь крупные такие саржанки. Сзади показано? А, точно. Вот здесь показано. Симка идет. Сейчас Подожди. Симка. Папус. Нолик и файда а? а кто это? Я не знаю. Не знаешь? он красный. Ну, фаер это мальчик, а девочка что же которая светится. Ну, короче говоря, не знаю, как ее зовут. В общем, мы ее подзабыли. Кто помнит, напишите в комментариях, как ее зовут. И вот такая вот... А Классная штука. Да, здесь разные такие вот. Вот такие вот человечки. Вот и все наши игрушки, да? Весь наш обзор. Всем пока! Всем пока, друзья! Пока-пока! Комила не хочет нам пока? Что такое Большой палочек. Конькимило все, настроение у нас пропало. Всем пока, ставь колокольчик и подписи на мой канал. Не подпишься, что пойдет тебе? Кто? Я. Ты придешь. Здравствуйте. Всем пока, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, да. нажмите колокольчик. Всем пока. Да.